Привет, ребят! Я вас хочу пригласить на марафон, который состоит с 17 июня по 22 июня. Что это за марафон? Этот марафон, который максимально четко, максимально точно раскроет вас, раскроет вас самих для вас. Вы поймете, насколько вы насколько вы масштабны, насколько вы глубоки, насколько вы изобильны. И я не только вам покажу, что вы такие, но и я вам очень четко, мы очень глубоко залезем внутрь вас, чтобы посмотреть, а почему я это раньше не, не видел. То есть я это все знаю, это все классно, но что с этим делать? как с этим работать, где та инструкция, где та волшебная таблетка, чтобы я это прочувствовал, научился им пользоваться. Мы же очень многие знаем про, про многие абсолютно моменты, но их не, не употребляем в нашей практике, в нашей повседневной жизни. Не употребляем, потому что нам это по, по каким-то причинам удобно. И я как раз э, вам покажу, почему это удобно. Почему это удобно конкретно тебе. Чем этот марафон будет, чем этот ретрит, вернее, будет отличаться от тех других, которые были ранее? Ну, я уже говорила, что, ребята, во-первых, я вместе с вами, я развиваюсь, я иду глубже к познанию самой себе. И, конечно же, я все это показываю с огромным удовольствием вам, потому что когда вы раскрываетесь для меня, это, конечно, клево. И мы на, этом, мы на этом ретрите настолько глубоко войдем внутрь себя, и мы попрактикуем раскрытие нашего клеточного потенциала. Что такое клеточный потенциал? Как он меняется? Для чего он нам дан? Для чего мы можем смотреть всю генетическую цепочку, которая была в до того времени, где мы здесь и сейчас. Как ей грамотно воспользоваться, как ее раскрыть. Присоединяйся. И ты уже точно не будешь таким, как прежде. И твои возможности будут настолько глобальными, что ты сейчас ты даже об этом не представляешь. Сейчас ты даже не думаешь о том, какой ты, какой ты большой и глубокий. Приходи, я жду тебя.